Его зовут Кинао, Он из Японии. Теперь он будет учиться в вашем классе. Его родители переехали в наш город и надеются, что вы поможете ему научиться говорить о нашем языке. А он что, по-русски совсем не понимает? К сожалению, не понимает. Но кто-то из классов должен помогать ему общаться с одноклассниками. И кто же это будет? Хм, Пеппа, это будешь ты. Что? Но я не хочу. Тогда я тебя ставлю два. Ладно, я буду ему помогать. Ну вот и отлично. Надеюсь, вы все подружитесь. Да, Пеппа, не повезло тебе. Тебе придется повсюду таскаться с этим Киату. Или как его там зовут? Пепа, смотри! конь ничего? Чего? Слушай, я повсюду с тобой ходить, не собираюсь. Ты мне только мешать будешь. А мечта моя киноматаламата? Ой, я тебя вообще не понимаю, лучше молчи, дурачок. О, ну ты уже приехал? Ну что, какие то слова успел выучить? Молчи, дурачок. Я не поняла. Так, Пеппа, значит вот, какими словами ты его учишь, да? Нет, я, я. Зато утром придешь ко мне с дневником, поняла? Это все из-за тебя. Его не говорит по-русски. Ничего себе! Кому намечено мяки на па-па-па-па! Ух ты, мне нравится! Я обязательно выучу этот язык! И я понимаю, что они понимают меня! И я понимаю, что я не понимаю его, но я обязательно все пойму, хотя я не понимаю, что понять это будет трудно. Ты хоть сам понял, что сказал? Ты его язык будешь учить лет сто. неправда, у меня печака по-английскому. А если будешь смеяться надо мной, то я скажу папе, что тебя в школе наказали. Я беда! Я беда! И сами вы ябеды. Спасибо, что поддержал меня. Ладно, пойдем, я тебя научу русскому языку. Шашлык у на Да-да-да, шашлык, шашлык. Пойдем. О, слушайте, ребята, давайте мау позволять поиграть в самый футбол? Ха, да он вообще играть умеет? Не знаю, давайте спросим. Привет, Кимао. Мы хотим сыграть в футбол. Хочешь с нами? О, футбол? О, нам О, классно. Вы понимаете, что такое футбол? Ну пойдемте. Ничего себе, Кимао, но ты играешь в футбол лучше всех. Я раньше играть в футбол в команде. Ты что, уже говоришь на нашем языке? -по Помогать учить русский язык. Прикольно. Ха, да он забил всего лишь один гол, а вы уже считаете его героем. Тебе, наверное, все поддавались, потому что ты глупый. Глупый? Или что? Ты меня назвал глупым? Думаешь, ты один хорошо играешь в футбол? Смотри, я лучше тебя понимаю. <звы> о, о сейчас мне влетит. Так, я не поняла, кто разбил окно? Я... Не-не, учите, это я, я. Я играю в футболь и ударить мяч в окно. Значит, это ты надо, да? Ладно, я тебя прощаю, потому что ты новенький. Но чтобы такого больше не повторилось, понял? А почему ты взял вину на себя? Я хочу, чтобы мы были друзьями. Спасибо большое. Теперь мы будем с тобой лучшими друзьями. Кстати, Кино, а ты можешь научить меня пинать мяч? Да, конечно. Надо говорить «корабель», «корабель». О, молодец, Кимао, ты уже делаешь успехи. Спасибо, Пеппа. Я думаю, через месяц ты уже будешь хорошо говорить на русском языке. Пеппа. Да, Кимао. Пеппа, я хотела пригласить тебя в кино… О, Люк, привет. Кимао, ты что-то говорил? Нет, я ничего не говорить. Пеппа, у меня для тебя есть подарок. Вау! Цветы? Спасибо, Люк! Кинао, ты уже пошел домой? Да! Пеппа, я тебя люблю! Я тебя люблю! Эй, Люк! О, Кинао, привет! Самикину мунжу манекен на запрят, погода! Извини, я ничего не понимаю! Самикину мунжу манекен на запрят, погода! Ты говоришь, погода? Да, погода сегодня классная! Ладно, Кинао, было с тобой пообщаться, но мне уже пора! Сегодня пойдет Кенао, иди к доске. Итак, Кенао, реши вот этот пример. Хорошо, учитель. Пеппа, смотри. Киана, это что такое? Где пример? Пеппа, я тебя любить. Что? Все, Киана, садись, два. У нас тут вообще-то идет не дом-два, а математика. Все, занятие окончено, можете идти домой. Киана, это что, какая-то шутка? Не-не-не, это не шутка. Я и плату тебя любить. Киана, ну, я вообще так встречаюсь с луком. Так брось его! Что, я не собираюсь его бросать? Почему? Потому что ты мне не нравишься. Шашлыки на самом деле смотрим к самому наносят это. Да, я не люблю шашлыки, все, пока! что-то случилось? Ты представляешь? Киана меня влюбился! Что? Ну все, сейчас я ему. Лёг, ты куда? Эй, я Пашка, подожди! Чтобы к Пепе больше не подходил, понял? Лёг, пойдем. Войдите! Киана, ты что тут делаешь? Я пришёл заниматься с тобой русским языком. Извини, но я с тобой больше не буду заниматься. Попроси кого-нибудь другого. Но я хочу с тобой. Кинал, я больше не хочу с тобой заниматься. А теперь прошу, покинь мой дом. Алло. О, Люк, ты уже подошёл? Хорошо, я сейчас выйду. Это тебе. Ой, спасибо, Педро. <свист> Не понимаю, и почему он обратил на тебя внимание? Хотя, я, наверное, знаю почему. Это, наверное, из-за жалости. В смысле из-за жалости? Я вроде бы хорошо выгляжу. <свист> Не смеши меня. Ты давно всякое зеркало смотрелась? Ни макияж, ни маникюр. Даже прически нормально нету. А мальчики-то любят. Накрашенных девочек. Вот увидишь, скоро он тебя разлюбит. О, привет, Пепа. Пепа, ты почему такая печальная? Сьюзи, как ты думаешь, мне пойдет макияж? Но я даже не знаю, а зачем он тебе? Ты без него хорошо выглядишь. Сьюзи, зачем ты обманываешь? Хотя ты, наверное, специально так говоришь, чтобы я не стала красивее тебя. Так ведь? Но я все равно накрашусь, понятно? Пеппа, ну делай, что хочешь, мне как-то все равно. Но я считаю, что без макияжа тебя намного лучше. Все, не мешай мне репетировать. Красивой. Привет, девчули, сегодня я научу вас, как стать красоточкой. Для начала берем кисточку с волосками из попы белки и начинаем ее водить по вашему лицу. Ну вот и все, теперь вы стали красоточкой. Сьюзи, привет! Ну и как я выгляжу? Папа ты, ты, ты, Так и знала. Я выгляжу потрясающе. Что смешного? Сегодня что у нас? Фаллинн? Выглядишь просто ужасно. Пеппа, ты здесь? Педра, уйди! Я не хочу, чтобы ты видел меня такую страшную. Пепа, я хочу тебе сказать, что ты мне нравишься больше без макияжа. Правда? Да, правда. Но Баби сказала, что мальчикам нравятся накрашенные девочки. Да, не слушай ты эту Баби. Она просто завидует твоей естественной красоте, которой у нее, к сожалению, нету. Так что смывай себя этот ужас, и пойдем в кино. Папа, привет. Кстати, познакомься, ее зовут Аня. Теперь она будет учиться в нашем классе. Привет, папа! Привет, Аня. А ты почему решила перейти в нашу школу? Да, у меня были не очень хорошие отношения с одноклассниками. Вот решила перейти в другую школу. А, понятно. О, звонок. Ну что, пойдемте на занятия? Аня, вообще-то это мое место. Ой, извини, Пеппа, я сейчас пересяду. Пеппа, а пускай сегодня Аня со мной посидит, а ты завтра пересядешь. Ну, хорошо, но только сегодня. Сьюзи, ты очень классная. Спасибо. Сьюзи, ну что, пойдем домой? Пеппа, мы сами сейчас пойдем в кино. О, а можно я с вами пойду? Пепа, извини, но у меня только два билета. Ну что, Сьюзи, пойдем, а то скоро фильм начнется. Алло! Сьюзи, ты где? Мы же договорились сделать домашнее задание у меня. Ой, Пеппа, я забыла тебе сказать, и я сегодня к тебе не приду. А почему? У меня сейчас Аня в гостях и она, скорее всего, останется с ночевой. Ну ладно, пока-пока. А меня еще ни разу не приглашала с ночевой. Ой, папа, а можно Аня еще и сегодня со мной посидит? Нет, Сьюзи, я хочу сидеть на своем месте. Пеппа, да не будь ты жаденой, пускай она со мной посидит, она же новенькая. Нет, я хочу сидеть на своем месте. Ну что ж, тогда мы сами пересядем. Ну что стоишь, садись. Аня, подожди. Ой, Пепа, привет. Ты, кстати, не обижаешься, что я сижу на твоем месте? Ой, нет, Аня, я не обижаюсь. Кстати, Аня, я тебе хочу кое-что сказать про Сьюзи. Я бы на твоем месте с ней бы не общалась. Э, почему? Потому что она говорит про тебя такие плохие гадости. Э, что она говорит? Ну, она говорит, что ты очень глупая, страшная, и что она с тобой общается чисто из-за жалости. Что? Я-то думала, она хорошая. Пеппа, спасибо, что сказала мне. Теперь я буду держаться от нее подальше. Аня, только не говори, что это я тебе сказала, хорошо? Хорошо, Пеппа? Привет, Аня. Аня, а почему ты молчишь? Сьюзи, я не хочу с тобой общаться, понятно? Ой, Сьюзи, а что случилось? Я даже не знаю. Сказала, что не хочет со мной общаться. Теперь понятно, почему у нее были проблемы с одноклассниками. Потому что слишком завышенная самооценка. Наверное. О, привет. Вы почему здесь все стоите? Пеппа, мы хотим устроить бойкот Ани, хотим ее поставить на место. Всем привет. Ой, кто-то что-то сказал или мне показалось? Сегодня в классе все? Наталья Николаевна, только Ани нету. К сожалению, Аня больше не учится в вашем классе. Она перешла на домашнее обучение. Что же я натворила? Я же просто хотела, чтобы они со Сьюзи не общались, Они а весь класс. Я даже не знаю, что делать. Если я признаю Сьюзи, то она со мной больше никогда не будет общаться. Я очень рада, что эта Аня ушла из нашего класса. Сьюзи, ну, может, не нужно было устраивать этот бойкот? Нет, папа, нужно. Надо ставить на место таких высокономяных людей. А я ведь к ней хорошо относилась, даже помогала во всем. Она мне говорит, что не хочет со мной общаться. Вот пускай сидит на своем домашнем обучении, раз не умеет общаться. Оманщица, обманщица, обманщица, обманщица, обманщица. обманщица! А! <говорит> Наталья Николаевна, а вы случайно не знаете, где живет Аня? Да, знаю. Ну вот ее дом. Даже не знаю, стоит ли ей во всем сознаваться? Нет, я лучше пойду домой. Пеппа? Ой, Аня, привет! А что ты тут делаешь? А я тут проходила мимо, да решила к тебе в гости зайти. А, понятно. Ну, пойдем я тебя угощу чаем. Пеппа, ты уже молчишь полчаса. Что-то случилось? Аня, я хочу тебя в кое чем признаться. Только пообещай мне, что не будешь злиться. Обещаю. Сьюзи не говорила про тебя гадости, я тебя обманула. Папа, зачем ты мне наврала? Мне просто стало обидно, что Сьюзи стала больше проводить время с тобой, а не со мной. Вот я решила тебе наврать. Аня, ты куда? Аня, ты, ты куда идешь? Я хочу все рассказать Сьюзи. Пожалуйста, не говори, она же перестанет со мной общаться. Хорошо, я не буду ей говорить. Спасибо, Аня! Ты ей все сама скажешь? Что? Ну Но... даю тебе один час. Если ты ей все не расскажешь, то я ей все сама расскажу, и еще я ей скажу, что ты говоришь про нее гадости. Тогда она тебя никогда точно не простит. Понятно? Привет, Сьюзи! О, привет, Пеппа! А ты почему такая печальная? Сьюзи, Аня перестала с тобой общаться из-за того, что я ей сказала, что ты говоришь про нее гадости. Уходи отсюда! Сьюзи, ну выслушай меня, пожалуйста! Уходи отсюда! Я не хочу тебя видеть! Привет! Я все знаю. Честно, я не ожидала такого от Пеппы. Теперь я с ней никогда не буду общаться. Сьюзи, я хочу, чтобы ты ее простила. Что? Ну, смотри, что она натворила. Как за такое можно прощать? Сьюзи, да, я бы поступила точно так же. Если у моей лучшей подруги появилась новая подружка, да, и ты бы точно так же поступила. Так что давай, прости ее. Сьюзи? Пеппа, я надеюсь, что такого больше не повторится. Никогда! Сьюзи, я, я обещаю, честное слово!